Значит, мы находимся в Калуской области, город Рудиново, это 350 километров от москвы. Вот, значит, у нас мойка на три поста. Данная мойка существует 7 лет. Э -э работала как классическая. Первая проблема – это значит, э -э не хватит квалифицированного персонала. То есть мойщиков нормальных не найдет. В этом году решили все кардинально поменять, обратились в фирму «Кога Значит, ребята приехали нам, поставили два поста. Uh, мойка самообслуживания, значит, терминал, пистолеты, пена, вода. Вот этот бокс буквально сегодня запустили, еще как бы ничего, uh, косметику не делали. Цены адекватные, оборудование все итальянское, немецкое, uh, китайчины вообще нет. Значит, работаем уже два месяца, вот у меня сотни благодарных клиентов, всем все нравится. Дорогие друзья, забыл добавить, на классической мойке с город 50 тысяч населения в районе в среднем проходимость, да, на трех боксах, 20 машин смена 12 часов. С оборудованием мойки самообслуживания один бокс у меня за смену пропускает 60-70 машин. То есть в разы увеличилась и прибыль, и все. Поэтому обращайтесь к уголову.